вот стингер вот такие вот новые наушники сегодня я приобрел а, сейчас будем распаковывать их привет привет grand jet vinds новый лайф стринг целый перстрики глобал инфасив Приобретение новых наушников HEPEX Cloud Tinger. Описание самих наушников. Вепку сделай на весь экран. Вепку на весь экран сделай. Так. Ну. Вот такое чисто талончик или что-то в этом роде. И еще купончик какой-то, ну чисто тоже макулатура. Вот, описание наушников, тоже-то какой-то талончик. Вот. Я просто не знаю, как на весь экран сделать вебку. Извиняюсь за такой чисто вид. Я сейчас через Streamlabs подключился. Так, окно в чате не том устройство видео захват окна так ну и в принципе вот сами наушники сейчас я достану покажу их идут два кабеля получается на наушники вот обычный чисто кабель идет сами наушники и еще один, вот такой длинный кабель, я не знаю сколько он метров или сантиметров, вот такие вот наушники, микрофон не отсоединяется вроде как, он идет встроенный. Я просто обзор так читал, смотрел, хотел чуть подороже взять, кабель я не знаю сколько он метров. Так. Но они, короче, нормально вообще сидят. Ничего, как бы не давит. Железная окантовка идет на них. Кабель. А микрофон включается, съесть и спустить его вниз. Вот, щелчок и микрофон включен. Классные уши. Спасибо, Катя. Так что буду теперь с наушниками стримить и еще э, хочу вас э, уведомить, скажем так, э, стрим будет э, такой, что я на серверах буду стримить, э, так как у меня мало опыта в К.С.К. буду уведомлять э, о том, что сегодня будет такой-то, такой-то стрим, вот, э, допустим. Даст 2, с людьми такими-то, по званию и все в этом роде. Я считаю, что так будет лучше, и вам будет интереснее смотреть мой стрим. И, конечно, я буду монтировать почаще и выкладывать видос в YouTube или в Twitch. Так что, кто меня сейчас смотрит первый раз, подписывайся на мой канал. Будет еще больше интересней видосов. И по качественнее я буду заливать... в. 4К качестве у кого поддерживают э, мониторы э, вам будет удобнее и приятнее смотреть мои стримы вот так вот э, сейчас э, подключим их посмотрим что да как послушайте э, звук именно от них я сейчас с вебки с вами общаюсь Вот вебка у меня Logitech G920 и в этом году тоже приобрел вот такая вот вебка. В принципе Full HD качество в 30 fps, но она передает как 60 fps. То есть, как вы меня видите, это сейчас такое качество. Так. В принципе, чуть потихонечку апгрейдиваю свою технику, скажем так. Блин, ну они, конечно, большие. Есть еще другие наушники, но они блютузные и просто ходить в них музыку слушать вот такие вот JBL -ки. Я их по скидону купил мое видео Так чисто писать музыку в телефоне, либо в блокноте у себя дома, либо где-то когда тебе делать нечего, или просто муза настигла тебя, ты пишешь что-то под минус Либо просто пишешь Я в принципе еще музыкой занимаюсь Монитор покупай новый Да я знаю, что монитор нужно покупать новый Потихоньку буду собирать Шнур вот Короче дохрена Он я не знаю, двухметровый или метровый Вот такой шнур Вот они наушники Шнур идет Вот он Короче здоровый шнур ну давайте посмотрим и послушаем, как они звучат. Сейчас я их подключу. В принципе тоже приличный такой шнурок, скажем так. Вот держится они хорошо. Вот присоединил, защелкнулось и все. Ну очень очень. В принципе, такой длинный. На улицу с таким не пойдешь, потому что это жесть будет. Так, все, мы наушники подключили. Микрофон. Окей. А, как меня слышно? Слышно вообще меня? Хорошо слышно? Это хорошо. Только у меня ни хрена ничего не слышно, тишина стоит. Музыки, я не знаю, вы слышать будете не слышать. Но я, наверное, буду слышать, и вы не будете. Я сейчас э, попробую включить что-нибудь. Чем, чем плюс, э, я там стримил на колонках, это фон, фанила все. Но слышно меня хорошо, да? Без всяких шумов и все в этом роде. Здорово, Коль. Как меня слышно? Ну да, Колян, ты прав. Что уши нужны по-любому. Колян, меня хорошо, да, слышно? Без всяких шумов. Я не пожалел, то, что я их взял. Потому что стример без наушников это не стример такие вот, в принципе, наушники. Я хотел чуть подороже взять. Они стоят, ну, прилично стоят. Я просто долго откладывал. И хочу спасибо сказать Димону. Вчера со мной общался и посоветовал, что лучше взять наушники. Для себя же удобно будет, и для подписчиков, которые подписались и с тобой общаются. Я, в принципе, такие поступил. Так что, кто сейчас меня смотрит, не подписался, подписывайся, жми на колокольчик. <звы> вот, у меня 50 подписчиков, поздравьте меня. Хотя, <свы> это не так уж и много, но все равно для меня это, как говорится, маленькое серебро, что ли, так сказать. Как бы, для меня это очень хорошо и хорошо для вас находитесь на моем стриме и смотрите его вот так что 8 часов я думаю в 9 часов начала 9 я начну стримить в этих наушниках настройка положена и на сервере буду подниматься Потихоньку, чтобы меня меньше убивали, я больше как бы справлялся с ботами, либо с людьми, которые играют так же, как и я, по сети. Еще раз, Дим, спасибо тебе за совет. Я буду в твоих советах прислушиваться. И мы по-любому с тобой покатаем в КСК. Вот. Спасибо, что зашли ко мне на стрим и смотрите меня. До девяти вечера в девять зайду, и мы начнем заново стримить.